Влад зашел уже. Это был у раз... нас. Больше трех не пускаем. полончики там, да, залетают. <сёк> да, затолон. Поша. Паша! По даю. надо. каждому Приглашаем. Потолончики, да. А пройти как нужно, да. Вон! Это мышки, мышки, мышки. Здесь да. как компьютер сейчас. Что у нас. Инструкция. Поставьте на учет. Окну, прием документов, прием Пройдчик. Пройдчик. Заявление Пройдчик. Да, давай Приглашаю несколько Пройдчик. Пройдчик. Пройдчик. нас? Столовок да, десять нас. 8. Давай, давай, один. получается Пройдчик. Пройдчик. Пройдчик. Как Пройдчик. Три Четыре. Ну и примут только человек, сразу взрасту. 8 9 7, 8. 1, 4, 5 По одному каждому выдаешь, кто тот, тот пошел. А там нету? Нет. Да-да. А кому отдал этот документ? А, а, Паша, Паша. А, это правильно. А, то, смысл, я думаю, нет. Не то, что мы а их А, ну. Сбоку вот, вот на это место стоит пусть. Ты вмешался. Кого? Давай -давай. Поведи, поведи, поведи, поведи, поведи. Да, ну. Приглашается клиент в столовый номер, девяносто один. Пройти к окну номер 2. Приглашается клиент салоном номер 91. Пройти к окну номер 2. Пап, ну проверим. все, она ну, правильно там? Она чуть что там? Все. Mm -hmm. so. Приглашается клиент Саша. Саша. Саша. Саша. Приглашай клиент, номер 92. Пройти как Пройти как номер два. 2. <пишись> Приглашается клиент в номер 93, приглашается клиент в номер 94, а? пройти как а должен... По счетам то писал? По счетам? No. Ну, вот я написал внизу, а тут на, чтобы она входящий там написала и роспись поставили ну, не Почему не вставил? Там другая, другая печать там ставится. Другая? А там ставится. Ну смотри, иди сюда У него вот, ты видишь, какой, какая печать? А вот дай, дай сюда, дай сюда А здесь вот какая печать, здесь уже вот фамилия стоит, видишь? Да ладно, у, у, у кого? Кто у нас еще есть? Я не исполнитель, Я это секретарь у кого такие штампики пускай подойдут? Серега, Серега. Где он? Зави, Ты последний, Ты последний? Ага. Все, всех привет. Все? Все. Все, Все готово. Все, Иришка, приехали. Приглашается клиент Точно к номер. Точно ладно тут. Шип. Номер... А, здесь? -то? Здесь надо сфотографироваться. Сейчас сфотографируемся. <связанная> Давайте сделаем что фотоаппарат? как-то нам надо а, даже ну, да. будем, что ли, как, как